Модная музыка Я шучу и просто потанцуй с собой Так заводит по мокрая лузка Я смотрю в глаза И так просто там, где сыграет. Don't try to close the door. Let your mind go. Я шучу, и детка, просто бэттс, с собой Так заводит уйс, уйс, Я смотрю в глаза, уйс, уйс, уйс, уйс, уйс, уйс,